Настоящий художник это не тот, кто вдохновлен. Это тот, кто вдохновляет других. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я буду рассказывать про самого дорогостоящего и эпатажного художника 20-го столетия, хотя, наверное, не самого дорогостоящего, но самого эпатажного это уж точно. Сегодня мы с вами поговорим о невероятном и очень даже загадочном Сальваторе Дали. Многие восхищаются этим художником, это самый яркий представитель сюрреализма, но немногие знают о его биографии, как он вообще добился такого успеха. И я, конечно же, обожаю изучать биографии различных э, великих людей, которые добились успеха, потому что однажды тоже хочу оказаться на их месте. Вот такая вот я корыстная. Вот. И поэтому, конечно же, сегодня этот выпуск, судя из названия, вы уже поняли, э, будет посвящен Сальвадору Долину. Я смотрела оригинальное интервью Сальвадора Далин, Тогда уже была видеокамера, слава богу. И в одном из интервью на вопрос, чем вы обязаны своей жене Галле, он ответил Всем. Я обязан ей всем. Но об этом чуть попозже, это он уже старенький был. А сейчас мы поговорим о его детстве, о его молодости и вообще о том, как все начиналось. Сальватор Дали это был испанский художник. Он был самым ярким представителем течения сюрреализм, но он его не создал. То есть он как бы просто рисовал в сюрреализме, но не создал его. Сальвадор Дали родился в 1904 году в маленьком городке Фигара на востоке Испании. Отец был состоятельным нотариусом, достаточно строгим. Мама была набожной католичкой и она в своем сыне не чаяла души. И вот почему. Дело в том, что перед рождением Сальватора Дали у его родителей родился еще один сын, тоже Сальватор Дали. Ну, они так назвали своего сына Сальватор, да, а имя, фамилия у них у всех была одна, Дали. Прожив 22 месяца, маленький Сальватор Дали, первый их сын умер. И, конечно же, родители не смогли, особенно мама не смогла пережить потерю своего сына, и поэтому через 9 месяцев они родили еще одного, которого они также называли Сальватор Дали. И вот этот вот второй Сальватор Дали, это уже наш Дали, наш всемирно известный художник. Но дело в том, что на маленького Дали потеря брата, она как бы произвела огромное впечатление, несмотря на то, что это было до его рождения. И вот почему. У родителей в спальне постоянно висел портрет над их кроватью того первого Дали, который родился. Представляете вообще? И Дали уже во взрослом возрасте рассказывал, что каждый раз, когда он бегал в спальню, когда он смотрел на портрет этого маленького Дали, его просто охватывал ужас, потому что, ну, это было стрёмно. А в возрасте трех лет его вообще отвели на могилу к брату. Представляете, как это в трехлетнем возрасте, когда ты уже, как бы, можешь читать, да? Например, я в три года уже могла читать, меня папа научил. Ты смотришь на могилу, и там написано твое имя и твоя фамилия. То есть, как бы вы представляете вообще, какой это отпечаток на психике дает. В возрасте 10 лет Сальватор, ты уже рисовал полноценные картины, и мама решила его отдать а, в художественную школу. Позже, собственно, его учитель, Антонио Пичет, по-моему, а, который в дальнейшем... Был директором его музея в Фигаро. Петр рассказывал, что Дали, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, он начинал носиться по классу и даже разбивался лбом об стену, и у него шла кровь, и просто чтобы привлечь к себе внимание. В дальнейшем Дали об этом говорил, что... Он себя так экспрессивно вел, когда был десятилетним мальчиком, чтобы, чтобы на него все наконец-то уже обратили внимание, потому что того, что у него было, ему было мало. Мама Далей умерла от рака, когда ему было 16 лет. И по словам Далей, для него это стало, конечно, той самой трагедией, которая послужила его развитию дальше. дальше, вот одна из его главных женщин в его жизни покинула этот мир. Примерно в это же время Дали поступает в школу в Мадриде, но отказывается сдавать экзамен, так как Дали был экспрессивный человек, и он просто говорит всем членам комиссии, что он знает намного больше, чем они, и что в принципе их мнение для него абсолютно ничего не значит. Захлопывает дверь и уходит. Так же, как я думаю, этот период жизни не запечатлен, но я думаю, что последующие несколько лет он просто тусовался в Мадриде, пока не переехал в Париж. И вот тут вот начинается, наверное, самая интересная его часть путешествия. В 1926 году Сальвадор Далим уезжает в Париж и становится участником движения сюрреалистов. Сейчас отступлюсь немного о сюрреализме. Сюрреализм это техника рисования, где совмещается реальность и сон. И таким образом это получается такое что-то крейси, такое интересное. То есть ты, когда рисуешь в сюрреализме, ты не можешь просто сесть, там нарисовал картину и все. Тебе надо проживать это самому, тебе надо мало спать, заходить в это состояние измененного сознания психики. Тебе нужно жить этим, чтобы рисовать в сюрреализме. В итоге твоя психика она становится какой-то такой, слегка вот ты заходишь в такое состояние тульпы. А измененное, сознание, э, измененное состояние психики или измененное сознание, конечно же, это не для всех, это для очень специфических людей. Когда-то я пыталась пробовать и э, всякие техники разные, э, пыталась э, имплементировать в свою жизнь, например, состояние осознанного сна и так далее, спать как дали, по два часа, потом два часа рисовать, потом два часа спать. Но поняла, что, наверное, э, все-таки это не для меня, потому что я тяготею к здоровому, хорошему сну, как как Альберт Эйнштейн говорил, я сплю по 12 часов, мне надо, чтобы мой мозг полностью отдохнул. Вот так же у меня. Но у Дали было не так. Дальше мы поговорим о том, возможно, и не все из того, что было сказано и написано про Дали, вообще являлось правдой, потому что здесь очень важно понимать, что Сальвадор Дали, Сальвадор, мне почему-то постоянно хочется сказать Сальватор. Сальвадор Дали, это был очень успешный, грамотно спланированный бренд. Пусть он даже сначала этого не понимал, и не им это было спланировано, возможно, им отчасти, но все это продюсировало, курировало его жена Гала. И поэтому, что из его жизни правда, а что э, пиар, выдумка, нам остается только догадываться. Но я все-таки считаю, что, чтобы рисовать такие картины, надо много отдыхать и ты как бы вроде как живешь сюрреалист, но в итоге ты все равно приходишь к тому, что тебе надо бодреньким быть, свеженьким, чтобы вот говорить на камеры, фотографироваться, хорошо выглядеть, придумывать разные штуки и вообще не перегореть, потому что как мы знаем чем более популярным становится человек, тем сложнее эту популярность удерживать и поддерживать. Это все миф, что это, это со стороны кажется все легко. На самом-то деле это в первую очередь психологически э, сложно все это вот собрать воедино и держать это годами. Ну да ладно, давайте продолжим о Сальвадоре. Сальвадория. Примерно в это же время, когда Сальвадор стал э, участником этого движения с сюрреализмом в Париже. Он встречает Галу. Гала была русской, как вы понимаете, но очень и очень, конечно же, шальная девица. Настоящее имя Галы Елена Ивановна. Она была на 11 лет старше Сальвадора и на то время уже имела ребенка, мужа. И частенько она кратала вечера с разными художниками, абсолютно с разными. Была любовницей много известных художников и их музы. И очень часто даже в их тусовке говорили, что если какой-то сюрреалист нарисовал очень классную картину, наверняка с ним была Гала. Когда они познакомились, Сальватору было уже 25, а Гале было 36 лет. и когда мне было 20 лет, я читала дневники Сальватора Дали, где он говорил, что до 25 лет он вообще был девственником, и единственная женщина, ну, пока он не встретил там супермодель уже в старости, да, это была Гала вообще больше никого у него не было, он больше никого и не хотел. Также Сальватор рассказывал, что он отдельно для нее и для ее мальчиков снимал и дома, отели в гостиницах, и они вот все вместе резвились, а он на это на все смотрел и рисовал картины. Но, как бы, если бы это был какой-то другой человек или другая пара, мы бы сказали, боже мой, да это же аморально, как так? Ну, может, я бы не сказала, но кто-то бы точно, наверное, и сказал. Но так как это был Сальватор Дали и Гала, тут было понятно, что у них их жизнь, она вся велась к сюрреализму, к удовольствию, к чему-то такому необычному, неординарному. И поэтому понятно, что и жизнь, и картины, и все это вместе, оно будет такое же как и все остальное. Когда они вместе заехали на, в одну из квартир в Париже, Дали начал рисовать, и Гала всячески его начала поддерживать и говорить ему о том, что он действительно гений. И в дальнейшем в своем интервью Дали сказал, что Гала убедила меня в том, что я гений потому что я думал, что я всего лишь посредственность. Безусловно, когда есть близкий или вообще кто-либо, кто тебе говорит такие слова, что «Послушай, чувак, на самом-то деле ты непосредственность, ты на самом-то деле очень э, крут там в том, что ты делаешь, и, и изо дня в день это тебе э, говорят, говорят, говорят, конечно же, ты начинаешь уже верить в свою гениальность, неважно, что было до того». В этот же момент начался у них период нищеты, потому что, несмотря на то, что Дали становился все более популярным, его картины никто не покупал, как вы понимаете, тогда не было ни интернета, ни каких-то соцсетей, ничего такого, и, конечно же, тут можно было заработать только на выставке, на выставках, на картинах, на продажах картин. И очень часто говорят, что очевидцы, которые жили в Париже, наблюдали за тем, как Гала вместе с этими картинами в Охаку ходила по музеям и говорила, посмотрите, какие картины, какие картины. Все хвалили, но никто не покупал. Но его начали покупать, они прошли этот этап. И, конечно же, Сальватор не мог как бы не отдать должное Гале, что они это сделали вместе, начал подписывать картины Сальвадор Гала. Кстати, еще такой момент, что Гала, ну как я уже сказала ранее, она была уже достаточно известная в кругах сюрреалистов, и вы знаете, Гала даже для, лично для меня более спорный персонаж, чем Сальвадор, потому что с одной стороны она была их э, как бы серым кардиналом их бизнеса. То есть э, э, кто-то же придумывал все эти образы, да, продюсировал это все. С другой стороны, женщина, которая у нее был ребенок, которого она бросила вместе с мужем ради Сальвадора и много других, то есть для меня она как бы оставляет такие противоречивые чувства. Я посмотрела интервью разных людей, которые о ней говорили, да, кто-то говорил, что она не обладала высоким интеллектом, это было видно, с ней было очень неприятно находиться вообще в одном помещении, я могу понять, да, кто-то говорил, что она властная такая женщина, кто-то даже говорил, что она любила бить людей, там, если они что-то не так делали, как-то не так слушались. В общем, для, для меня Гала, конечно же, это такой ну, достаточно противоречивый персонаж. Однако, если бы не она, возможно, никакого бы Дали мы бы не знали бы. Теперь переходим к моей самой любимой части биографии. Это рассвет карьеры Дали. Все-таки это был уже.. Начало Второй мировой войны, и э, в Париж, где они жили, вторглись немцы. Это был 1939 год, и они приняли решение, что они уезжают в нее. Ну, как вы понимаете, много что э, начинается из Америки, и, собственно, Сальватор не стал исключением до этого, до этого момента, да, пока он не уехал окончательно уже в Америку с Галы, он был в Америке, как бы прощупывал почву, знал английский и так далее. Вот, поэтому я вам говорю, да, учите языки, это очень важно. Никогда не знаете, что вас ждет в будущем, поэтому надо. Итак, в 1939 году, когда Галла и Дали приехали в Нью-Йорк, они сразу организовали там выставку, чуть позже они организовали выставку в Калифорнии, и уже на тот момент они позвали самых ярких звезд Голливуда, потому что он уже был, это был его рассвет карьеры, да, он уже стал знаменитым, уже прошли года, а уже... Сальватор, Сальвадора знали именно в Америке как европейского такого эпатажного сюрреалиста именно в те моменты он начал себя позиционировать просто как сумасшедшего гения начал выходить на прогулки в Нью-Йорке с муравьем гигантским ну и конечно же он очень сильно заботился о том, что вообще о нем напишет пресса. Постоянно вот очевидцы тоже говорили, я смотрю интервью, очевидцы говорили о том, что, он постоянно, что бы мне написали, что бы мне написали. В общем, такое-то вот он очень любил внимание и так далее. И Гала была постоянно с ним. Как-то он приехал на выставку Сюрреалистов в Лондоне и... Неизвестно, чей это был маркетинговый ход, так сказать. А Он вышел прочитать лекцию о сюрреализме в скафандре. Кстати, Сальватор частенько рисовал Гитлера на своих картинах, Так как все-таки Сальватор он как бы позиционировал себя как абсолютно аполитичный человек. То есть человек, который не интересуется, не имеет отношения к политике. И когда у него спросили, зачем вы Гитлера рисуете, он ответил, ну... Я сюрреалист. Вы же сами говорите, что сюрреализм, он находится не моральных обличий. Я рисую Гитлера, потому что он мне снится. А в этот период, пока в Европе полный капец, месиво и так далее, это был 1944, примерно так, вот. У Дали, конечно же, был невероятный подъем карьеры. В 1905 году он рисует декорации к фильму «Завороженный». Карьера у него идет полным ходом. В 1946 году Уолт Дисней заказал Сальвадору Дали сюрреалистический мультик. К сожалению, этот мультик так и не вышел в прокат. Но сам Дисней, он был поражен вообще талантом. и Всем, всем тем, что делал Дали. И вот как-то они даже подружились на какое-то время на этой почве. И представьте себе, только в 1958 году Гала и Дали обвенчались. Дали было 54 года, а Галя соответственно, 65. В 1968 году Дали снова влюбился. В супермодель 26-летнюю Аманду Лир. А в то время Аманда встречалась с гитаристом из Роллинг Стоунс я вот еще вам что не сказала про его картины да? самая популярная картина это постоянство памяти Значит, история была такая как-то раз Альватор ел сыр Камамбер и он так расплылся у него во рту что он побежал и нарисовал вот эти вот расплавленные часы кстати я его понимаю обожаю сыр Камамбер Дали назвал себя сумасшедшим человеком которому случается быть нормальным 1970 в четвертом году Дали основал свой, свой собственный музей, кстати, где а, был похоронен, а, прям посреди холла. А, он завещал себе там похоронить. А, Потому что он говорил, что я хочу быть среди моих поклонников, среди поклонников моей, моего творчества. И да, в 1974 году он, собственно, основал этот музей в его родном городе Фигара на востоке Испании. Сюрреализм разрушителен, но он разрушает только то, что он считает оковами, которые сковывают ваше видение. А, ну, конечно же, не без этого, когда Сальвадор уже стал супер популярный, его, начались, его начали подделывать, причем жестко подделывать, и, конечно же, это очень сильно отразилось вообще в принципе на его репутации, потому что неизвестно было, где настоящий Сальвадор рисовал, а где нет. Заработки упали. Собственно, то, что интересовало Галу, ушло и поэтому э, Гала уже как-то перестала с ним даже жить. Гала переехала в дом в, Испань... в Испании, по-моему, вот, и жила там одна. А Сальватор жил со своей возлюбленной супермоделью Амандой. В 1982 году в возрасте 88 лет Гала умерла от старости у нее остановилось сердце и, конечно же, Сальвадор, так как Гала это была его правая рука, его помощница и вообще муза его в жизни, 50 лет они прожили вместе. Сальвадор переехал в дом, где жила Гала, и прожил там два года, но в 1984 году а в этом доме случился пожар, и Сальвадор был в своей комнате, он звал о помощи, но никто из людей, которые работали в этом доме, не услышал его. Его тело обгорело на 20%. Он переехал в, ну, сначала, конечно же, в больницу, а потом друзья его уговорили переехать жить в его музей, в Фигаро. И последние пять лет своей жизни он провел, собственно, в этом музее. И, как я уже сказала, там он и был похоронен под ногами своих поклонников. Ну что, друзья, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Конечно же, мне было очень приятно. Еще более будет приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Я постараюсь для вас снимать больше таких интересных видео. Я знаю, что многим они нравятся. Спасибо, что вы мне писали об этом. У меня еще в моем арсенале есть много всяких известных личностей, конечно же, которые меня очень сильно вдохновляют. И которым, наверное, если бы они не взяли все в свои руки и однажды волевым решением не приняли для себя решение изменить свою жизнь, возможно, мы бы о них никогда бы не знали и никогда бы и не узнали. Но эти люди сделали то, ради чего они жили, потому что осознание того, что у тебя одна жизнь, и только ты ее можешь прожить так, как тебе нужно. Именно это так, как ты хочешь, и никто, никто за тебя этого не сделает. Я вам желаю, чтобы у вас была именно такая яркая жизнь, а мне желаю больше подписчиков. Все, спасибо всем и до новых встреч. Пока.